своими одеждами, своим поведением, своим теплом. Свои. Она создает эту эмоцию. Эти эмоции у мужчины создают чувства, эти чувства создают прекрасную жизнь. Это и повышение по службе. Прислушайтесь сейчас к себе, прислушайтесь. Посмотрите, какие чувства на протяжении жизни или на протяжении этого времени вас на, на протяжении года или дня или месяца вас наполняли. И обычно человек говорит, мы смотрим других, посмотрите какие эмоции создают эти люди, а какие они создают эмоции, смотрите Скобееву, смотрите там политические новости, смотрите Косылева, смотрите еще кого-то. Смотрите еще чего-то. Конец вам. Там же эмоции, которые создают у вас плохие чувства. Вы переживаете. Что будет в вашей жизни происходить? Не будет хорошей работы. Какие эмоции создают рядом с вами?